Всем привет, Мы с вами майор, и мы снимаем влог для вас. Вот мы находимся в парке, я не знаю даже, как мы оказались в парке. Вот, дети. Вон там каша. А? Что? Привет, коша. Ну чё, привет? Чё, блок снимаем? Новую. Да, новый. Садик. А? Вот у нас заберемся оттуда с Холма седем. Ладно. Сегодня у нас не просто по катушке, а еще на великах и еще ну, это. Пьюсь, а а еще и на великах, да? На великах еще это. Сейчас с горки будем кататься и вы Давай вот ну, эти не скопись, я тебе скумать буду. А? Давай, ты скопись, я тебя засуню. И вот Алик, да, все, давай, съезжай. За это лайк, да? Не знаю. Узай а ты... А давай. А где дрифт? А? А, а ты сейчас дрифт нужен был? Да. Вс, <сёк> задрифтил. У нас весна, прикиньте, прикиньте. Дерево, я справа. Два, два, три. Слева. Слева. Слева. Слева. Ну, что? Как снимаешь? впечатление, Ёлки? А вот моя ласточка, ласточка, только тихо. Это моя, что? Правильно, ласточка. Только тихо, это не узнает никто. Кроме нас с вами, конечно. Так, меня не видно, видно. А ты так? не спрятался. А так твои рука видно. Ты до сих пор не спрятался. Как твои впечатления? Расскажи, Нет. поделись о всем. Я не спрятался. Поделись. Ладно. Давай. Потерлись. А как ты съел? Съел я <с> с горсткой. Вот этого в руке. И еще вот прикольный метод. И и и и. Ты все. На разгон берешь, вот так вот подъезжаешь. Ой. Все, да. Давай, кидайся. Камера не засняла. Легче показать так. Да, Снимаем. Я бегу, я бегу, я бегу. Осторожно. Я не знаю, что что слова.